Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, уважаемые главы государств. Мы в России с особым вниманием готовились к этому саммиту, который проходит на фоне празднования Тысячелетия Казани, юбилея одного из древнейших центров евразийской цивилизации. Здесь особенно очевидно тесное переплетение судеб христианских и мусульманских народов, взаимообогащение их традиций и обычаев. А история о Казани и ее сегодняшний день убедительно свидетельствуют. Партнерство, свободный диалог культур и людей ⁇ это самый прямой путь к прогрессу и миру. Повестка Казанского саммита не просто насыщена, она неординарно, стратегически крайне важна. Рассчитываю, что ее рассмотрение приведет нас к конструктивным и серьезным решениям. Прежде всего, о выработке подходов к реформированию Содружества. Этот вопрос мы сформулировали сами еще год назад в Астане, и весь последующий период шел поиск непростого, но консолидированного решения. Какие выводы можно сделать по итогам консультаций? Первое. Все участники Содружества заинтересованы в сохранении нашего интеграционного объединения при одновременном повышении эффективности его механизмов. Второе. С момента создания СНГ прошло уже 15 лет, и очевидно, что его сегодняшнее предназначение, его современные цели стали упираться в морально устаревшие формы и методы работы, о чем многократно и в разных ситуациях практически все коллеги уже говорили. Одно дело не допустить хаоса и обвальных процессов после распада СССР, другое эффективно работать на цели сближения, соответствуя при этом современным общемировым тенденциям развития и интеграции. Третье. Нам фактически предстоит уже в самое ближайшее время выработать новую модель интеграции. Модель, адекватную как общим интересам, так и нынешним национальным приоритетам государств дружества.